Водичка холодная. Еще несколько дней назад на этом водоеме, говорят, стоял лед. Поэтому работаем с зимними прикормками. Буду мешать черный лещ. И тоже тарань зимнюю. В итоге будет темная прикормочка. Без добавления ароматики, без ничего, все родными. Отлично, запах. Сейчас несколько этапов добавляем водичку. На улице плюс один. Поэтому прикормка будет долго набираться. Новый вот для нас водоем совершенно вроде бы как в нем есть лещ под лещ. Вот решили приехать проверить, а так ли оно на самом деле. Потому что у нас в Краснодарском крае лещ это одна из самых редких рыб. Для меня шамайку поймать легче и проще, чем поймать, наловить лещей. Ну что, первый этап готов. Пусть настаивается, а мы пока будем искать место, точку ловли. На улице хорошо, не жарко. Всего лишь плюс один. Красивое место. Очень красивое. Ветерок справа налево. Чуть-чуть в лицо. Ну, как есть. Вода в водоеме мутная. проблема наших неглубоких неглубоких степняков твердый участок дна хороший такой неровностями оп ох какими да твердого много согласен отлично я ну отлично Карнеры. Я даже два на уступа накрыл. И спора. Глубина небольшая. Вот, идет Киев. Оп, пошел скакать. О, запицаемся. Пошлось. Ну, а там далеко вообще великолепно, Саш. Ну, вообще свал нашел а дальше и уйдет еще раз руку отогрею замерз. начинай с тоненького я поставил толстый на 12 крючок поставил то есть сразу на серьезную рыбу сдаешься а нет да ты знаешь как обычно ты сейчас уклейку как начнешь ждал бить? Куда мне против тебя? Я С трехкилограммового мелещания. На Нашел, но ну, на 63 оборотах сзади. Ну что, с точкой определился. Я с камерой разговариваю. С точкой определился. Дистанция у меня получилась довольно большая. 63 оборота катушки. Для этого удилища там многовато. Ну попробуем. Если нет, перейдем ближе. Саша ловит пока близко под берега. Уже даже поймал что-то. Сейчас начинаем кормить. положим несколько закормочных кормушек. Будем смотреть. Главное, что получилось добивать. станция большая, еще и ветер. Руки подмерзают. Хорошо, холодно. Не жарко. Саня, что клюет? Клювает. Саня, а сейчас клюет? Да. Постоянно. А сейчас клюет? Да. А на что клюет? На все. Пеноплат, а что клюет? Пеноплат, ну паролон. что, закормились. Трава. Вяжем крючок и начинаем ловить. Надеюсь ловить. Начну с длины 60 сантиметров поводка. Работаю как обычно через ставочку. В принципе глубина меньше метра да около метра. Можно вот короткими поводками работать. Так. Ну, начнем. 18 на 0 первом поводки. Дистанцию, конечно, выбрал. По такой погоде для этого удилища максимально доступную посмотрим ближе перейти всегда проще чем дальше пары ветра поехали На дальнике была полная тишина, перешел на ближнюю бровку. Пока тоже ничего, хотя у Сани лотвичка хорошая поклевывает. Поклевочки есть в лотвичке, но очень-очень слабо. Конечно, очень холодно. Ветер северо-запад довольно сильный, очень некомфортно. Возможно, рыба бастует. Поклевки подходами. Одна-две поклевки, потом надолго тишина. Одна-две поклевки, потом надолго тишина. Как будто, возможно, варианты, как кто-то заходит на точку более крупную, наплевать не хочет, летит и отгоняет рыбу. Закинул два метра в сторону от точки и поклевка. Походу на точку что-то заходит и сгоняет рыбу. Здесь рыбка, рыбка, рыбка. это буйка. Погор. То, зачем ты сюда приехал да. да! Рыба, лещ! и мелкий, а очень мелкий. Все время приходится точки менять. На одной заглохло, в сторону кидаешь, плюет. Я сейчас за до доза 7 делал без корма летать. Без, без корма? Да. Поклевки Дайте... были? Одну плотну поймал. Чтобы получить поклевку, приходится практически через заброс, через два, в разные точки, в двух метрах друг от друга, закидывать. Иначе два-три заброса в одну точку и тишина. Кидаешь в сторонку, пошли поклевку. Тишина, кидаешь в другую точку. Но нас же что кто-то заходит на точку, на прикормку. Возможно, куда более крупная рыба, но мотыля брать не хочет. А, возможно, это хищник. Что-то маленькое есть. Рыба. Ого. На что? А, Ищи витали. пошли, Виталий. На мотыля? Да. Отличная рыбалка. Я люблю это Ветра не было, было бы отлично. Там было пофигенность бы и ветра не было. Вообще тут так хайповались. Да. Это поклевка была. К почти карпову загиб. О. Да. Честное слово. А? Честное слово. Из багра не обойтись. Вот, пожалуйста. Опять сместился. Сань. Опять сместился в сторону и опять поклевка. Батарей сколько вешает? Знаешь, стал по три вешать. Когда больше обсосы идут и все. Вот Сань опять тащит. Пришлось убрать. Пришлось убрать фидерган чуть-чуть поживее стало и дать он пробил снасть и рыба не хотела клевать здесь фидергама но как и рассказывал, приходится точку менять физически. в двух метрах правее и левее кидать Два-три забросы и замолкает кидаешь в сторону 2-3 забросы и замолкает поклевывает мелочевка но хоть что-то Такую погоду лучше, чем дома сидеть. сюда. О, рыба! рыба! Красавец. вот такая красавица. Длинный поводок не работал совершенно, я сократился до 30 сантиметров, Саша сократился до 20. Вот. Это хоть что-то дает какие-то поклевки. На длинный полный ноль, максимум ты увидишь обсос. Вот пожалуйста, холодная вода, малоактивная рыба, а работает именно короткие поводки. Фидергам, как я рассказывал, я убрал, загрубляла, было хуже с фидергамом. Фидергаму без него поклевки стало видно и рыба стала брать. Настолько вот пассивная, неактивная рыба. Даже фидергам на нее влиял отрицательно. При этом Крючки меньше 14-го ставить нет смысла, начинаются просто пустые поплевки. Я ловлю 14-м крючком, Саня ловит 12-м. не крупная рыба, а маленькие крючки не хочет. Сегодня очень интересная и сложная рыбалка. Но сложная из-за ветра. С рыбой кое-какие отношения наладили. Вот с ветром это сделать очень тяжело. А зовите, там полсотка уже. В <свят> Вдвоем вытащить? троем только. А, двору двору двору. Двору. Ну что, друзья, вот и половили. Рыбалка была очень трудовая. Рыба очень капризная. На тону и зима. Попробовали новый водоем. Водоем интересный. В будущем, возможно, еще приедем и не раз, чтобы окончательно распечатать его. Итак, сегодня немножко мелочевки половили. Ставьте глаз, подписывайтесь. До новых встреч, друзья!